Друзья, привет! С вами магазин 812 Фото, и сегодня у нас на обзоре вот такой вот новый свет от компании Yongnuo Yongnuo 360 версии 3. Давайте на нее посмотрим. Итак, не зря у меня на фоне висит юно 362-й версии, без привлечения бестселлер, потому что его покупают в огромных количествах, и, если честно, каждый раз меня люди удивляют своей креативностью, как можно использовать эту палку-светилку, потому что помимо того, что она имеет в целом неплохой запас по возможностям, ее люди используют в еще более интересных и интересных способах. Я так думаю, что даже сами производители не догадывались, что можно их так использовать. Их используют и в качестве нескольких таких больших панелей, собирают несколько палок в одну большую панель. Их используют в режиме RGB, ставят их на пол, запускают дым, используют как декорации. Прикрепляются к совершенно разным непонятным местам для того, чтобы добиться интересного освещения в сложных условиях даже используют для фотосъемки и рассеивают ее зонтами. Но у второй панели есть определенные свои фишки, которые являются и не отрицательной стороной, и не положительной стороной. Это просто ее особенность, которая может быть сделана по-другому. И компания Yungno сделала эти самые вещи по-другому в третьей версии. Хотя по сути тре третья версия это просто-напросто обновленная первая. Давайте посмотрим. Что же там сделано по-другому? И посмотрим, как она светит. Итак, внутри нас ждет чехол. В чехле упакована у нас панелька. Как вы можете видеть, другой формы. Она плоская. Такой же была первая версия этой панели. Помимо панели у нас идет ремешочек кисевой и маленькая батареечка. Для чего она сейчас посмотрим? Откладываем лишнее. В чем же особенности этой панели? Она вот такая вот плоская, как было и раньше у первой версии. У нее, вер, ей вернули пластиковый оранжевый рассеиватель фильтр и у нее самое главное отличие от второй версии. У нее нет встроенного аккумулятора, а это значит, что мы можем запастись большими аккумуляторами Sony, например, F970, и пользоваться этой панелью довольно продолжительное время подряд. Чего мы не могли сделать вот с этой панелью? С ней на максимальной яркости мы могли светить 2 часа. Если уменьшить яркость примерно на 70%, то мы могли дотянуть до 4 часов работы. Но далее нам приходилось эту панель либо заряжать, либо включать в розетку. Если у нас доступа к розетке нет, то мы остаемся без света. Это можно решить третьей версией этой светодиодной палки и использованием внешних аккумуляторов и менять один на другой. Панель за счет этого стоит чуть дешевле, но из комплектации пропало и питание в сеть она же зарядка. Поэтому, честно говоря, чтобы получить такой же набор, как мы получали у второй версии панели, придется заплатить чуть больше. Но за счет этого мы получаем и большую гибкость. А по поводу питания в сеть. Питание в сеть наконец-то перенесли вот сюда вот вниз, там где удобно. А не как в предыдущей версии, когда это было расположено сверху. Что было крайне неудобно, если вы хотите одновременно работать с этой панелью и питать ее в сеть. Потому что крепление четверть дюйма находится снизу, питание находится сверху и Просто-напросто длину шнура равной длинной панели мы теряем. А шнур там и не так самый длинный. Там всего лишь полтора метра. В третьей версии панели такой проблемы уже нету. Пин питания находится снизу. Очень удобно. В остальном количество светодиодов стало чуть-чуть побольше. Они расположены чуть-чуть по-другому. Панелька примерно на 25% ярче, чем вторая версия. Подробные спецификации этой панели вы можете посмотреть у нас на сайте. Ссылка будет внизу. И важным также отличием от всех предыдущих версий стало наличие вот такого вот блока управления, который является еще и дистанционным пультом. Он вот так вот на магнитике держится, откладывается в сторону и можно управлять дистанционно. Собственно для него в комплекте и есть батареечка. Давайте поставим аккумулятор и посмотрим, как это панель работает. Используются распространенные аккумуляторы Sony стандарта NPF серии. Это 550, 750 и 970. Это три разных размера самых популярных для этого разъема питания. Соответственно, оригинальные Sony не обязательно покупать. Сейчас огромное количество китайских производителей, от, от средненьких до и хороших, которых можно всегда докупить в большом количестве и использовать как во всех светодиодных панелях, так и во внешних мониторах для вашей камеры. Трехпозиционная качелька включатель-выключатель находится у нас здесь вот снизу сбоку. Переключаем ее вниз на положение 2 и мы работаем от аккумулятора. Верхнее положение на цифру Q1 у нас существует для того, чтобы работать от питания в сеть. У нас есть стандартное управление стрелочками вниз, слева, право. Это нам сегодня уже не интересно, мы с этим знакомы. Просто выбираем нужную группу светодиодов и регулируем ее, ее мощность. Нас интересует вот это вот цветное кольцо, она же сенсорная панель. Эта версия, которая у нас осталась в наличии, имеет обычные светодиоды исключительно с температурой 5500 кельвинов, потому что биколорная версия 3200-5500 у нас, к сожалению, закончилась. Буквально сегодня забрали последнюю, они довольно быстро расходятся. Кольцо больше всего нам помогает при использовании RGB светодиодов. Но давайте посмотрим, как это работает и на обычных светодиодах. У нас есть разделение. Слева колесико, слева полуколесо у нас отвечает за холодные светодиоды. Правая получасть отвечает за теплые светодиоды. И снизу вверх мы регулируем мощность. Так вот я начинаю снизу вверх вести, возвращая вниз, регулирую яркость холодных светодиодов. Теплых здесь нет, поэтому эффекта никакого не будет. Для быстрой подстройки отличное решение. Нажимаем в центр и переключаемся на RGB светодиоды. Здесь все просто. Мы просто, все RGB светодиоды будут работать на максимальную яркость. Мы просто выбираем тот цвет, который нас интересует. Обычным нажатием пальца в нужный цвет, либо можем так вот крутить по кругу. И устраивать такую цветную дискотеку. Нажимаем еще раз в центр и возвращаемся на обычные светодиоды. Кольцо это довольно чувствительное, поэтому его можно заблокировать. Для этого надо центральную кнопочку вот в этом вот перекрестии подержать больше 3 секунд. И тогда мы заблокируем вот это вот сенсорное кольцо. Разблокируется обратно, также держим чуть больше 3 секунд. На этом не все с этой панелью, сюда еще добавили пресеты. Пресеты, эффекты, называйте их по-разному, но это впервые вот в таких вот панелях от компании Yungno. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно поддержать кнопку переключения каналов. Кнопочка переключения каналов у нас, естественно, нужна для того, чтобы подстроить пультик э, под нужный канал вашей панели, и для того, чтобы потом, соединяясь по Bluetooth, можно было также выбрать нужный канал. Но если мы поддержим эту кнопочку больше трех секунд, мы попадаем в режим эффектов. Их суммарно 10. Давайте их себе полистаем. Это у нас молния. Затем у нас идет эффект телевизора. Вот так вот плавно меняющийся свет. Далее это у нас идет эффект горения свечки, либо пламя огня. Далее идет у нас в случайном порядке включаются и мигают разные RGB цвета. Здесь у нас идет просто перечень RGB света максимальной яркости. Быстрая и медленная смена. Далее у нас идет эффект полицейской машины. Эффект скорой, пожарной машины. И опять молния. Возвращаемся в обычный режим. Точно так же больше трех секунд. Держим кнопочку переключения каналов. Коротким нажатием на кнопку включения-выключения включаем-выключаем панель. Здесь все просто. И окончательно выключаем панель уже отдельным тумблером сбоку. Ну и в наличии у нас есть вот такой вот оранжевый фильтр. Его мы можем использовать, особенно он нам полезен, с панелью, у которой фиксированы 5500 кельвинов, для того, чтобы сделать наш свет более теплым. При этом он будет довольно ярким. Приблизительно температуры света будет 3200 кельвинов. Вот такая вот новинка от компании Yungno. Какую выбрать из двух, вы можете написать нам в комментарии. Потому что нам очень интересно, насколько нам стоит закупать вот эти вот панельки третьего поколения. Она имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Потому что приходится докупать много чего дополнительно. Будет стоить это дороже, но при этом вы имеете большую гибкость и парочку новеньких функций. Также с этой панелью можно работать по Bluetooth через телефон, как это было в предыдущих моделях. Обязательно пишите в комментариях, на что бы вы хотели посмотреть обзор в следующий раз. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать наши новые обзоры. Заглядывайте нам в магазины, пообщаться, потрогать разные новые продукты. А также заглядывайте к нам в Instagram. Там мы стараемся выкладывать интересные новые stories о продукции магазина. А я с вами прощаюсь. Хороших вам съемок! И счастливо!